Интернет-магазин «Спортнит» представляет вашему вниманию силовую стойку от бренда Vader. Главное достоинство силовых стоек – это отсутствие необходимости крепления к стене, полу или потолку. Стойку легко перемещать по помещению или перевозить с места на место в транспорте, из квартиры, например, на дачу. Также можно вынести на улицу и делать упражнения под открытым небом. С помощью стойки вы можете выполнять четыре типа упражнений – подтягивание четырьмя хватами, что позволяет задействовать нужные мышцы рук, спинные и грудные мышцы. Второе упражнение – это пресс в упоре на спинку и подлокотники поднятия согнутых и прямых ног. Третье упражнение – горизонтальные отжимания от упоров, расположенных на полу. И вертикальные отжимания на брусьях – четвертое упражнение. Длина турника – 105 см, позволяет подобрать комфортный широкий хват каждому спортсмену. На брусьях удобно отжиматься как лицом к тренажеру, так и в противоположную сторону спиной к тренажеру. Максимальный вес пользователя – 140 кг. Размеры тренажера – 145 длина брусьев с турником – 104 длина турника, 213 высота тренажера, вес 41 кг, гарантия 24 месяца. Все актуальные акции и предложения по данному тренажеру смотрите под видео.